Лучше на свете зрители. А знаете ли вы, что выставка «Неуходящая Москва», расположившаяся во дворе музея Москвы, является частью выставки «Снег и лед», восстанавливающей утраченные в прошлые века памятники архитектуры в виде ледяных макетов? Водонапорные башни у Крестовской заставы сооружены в 1892 году при реконструкции Мытищинско-Московского водопровода. Метро «Красные ворота». А это вот действительно какие были «Красные ворота» когда-то стояли на том месте, где сейчас метро. Исторически... Триумфальная арка в стиле барокко возведена по приказу Петра I в честь победы в Полтавской битве в 1709 году. И была она сделана из дерева. За это время, благодаря пожарам, ее несколько раз перестраивали. И вот, наконец, в 1753 по 1757 год восстановили в камне. А в 1927 году ее, к сожалению, демонтировали. Здесь же расположен и небольшой каток. А для вас у меня прекрасная новость: все, что вы видели в моих видео и не только в моих последних видео, но и видео других блогеров, вы можете купить здесь же, так как Блошиный рынок продолжит свою работу с 13 по 15 января в музее Москвы. Это что такое у нас? Это для посеребрения воды. Ой, смотрите, кошечка наверху. Кошечка вешается сверху. Графинчика. Лучше графинчика конечно, чтобы прозрачный. Вот, и такая рыбка серебряная. А есть. это в чашечку какой-то графинчик. Это в графинчик, да. Такая это посеребренная вода. Да-да-да. Прекрасная прелесть. на можно и да нет у нее такая ручка красивая. Ну, там есть дырки для да вы что вон, да, чтобы мог подвесить. О, подвесить о даже не думал что такое может быть это старая Германия на 12 тысяч ух ты ну красота да. есть ни у кого это это ручная да ручная, ручная. Ладно, полюбовались хотя бы. Всего вам самого хорошего, удачи. И вам с праздником, наступающим да, Рождеством. Ну я думаю, пока я выпущу, уже будет вот этот потрясающий чайник. Это чей? Это мы предположили, что это Германия. Здесь нет клима, есть только цифры в тесте. Вот да. они. Это период Артдеко. То да, 20-е, вот 30-е годы. Посмотрите, сколько золота здесь. Такое хорошее золото. Какие рисунки. Форма какая. Форма ручки, носика. Это очень характерные формы. И это даже не кофейничка, а именно чайничек, Он с дырочками. О -о -о. И вот такие здесь... Сцены с целью. Ой, ой, ой, а вот здесь у носика, посмотрите, внизу да. еще какая, какая штучка. Такой да. декор необычный. Да. Золото здесь восстановлено. То есть к этой вещи относились да. как к антикварной, ее восстановили. То есть это не то, что что-то, то, что потерлось и можно выкинуть. Да? Да? То есть эта вещь все-таки имеет ценность историческую. Но это все-таки декор. Это, это декор. Я думаю, что если бы это были ручная, с ручной росписью, это бы стояло в музее, конечно. Это в музее стоило. А сколько такая прелесть стоит? Он стоит 4,5 тысячи. Неужели? Это очень даже ничего. Вот. Такая и цена нормальная. Сегодня у нас предрождественский такой вечер. И вот кажется, да, что это... Что это там... Э, вот эти персонажи... Бак, бак, в канале, так сказать, да. да, как они называются? Сатиры. Да, да, да. Но на самом деле все-таки важнее, чтобы доброта и вера была в душе нашей, а не суеверие, что вот мы там боимся, что это какие-то такие персонажи черные. Да? Это по преданиям и сказкам немецким, это боги леса. Конечно, там это не в православной теме, да, но это можно к этому относиться как в сказке. Я хочу сказать, и в православной. были дни, когда на э, Ивана купал и перелепили Ивана купал, надо было прям вот все, так сказать, плохое все. Это, все оставить. Нет, сначала наоборот погрузиться туда, потом оставить. Ну это пережитки, конечно, уже до христианцев. Периода, да, да. а вот это вот замечательная чайная это кофейная, кофейная даже скорее даже вот этот молочник и сахар сахарница. посмотрите да. какие ручки необычные и рисунок еще такой это не розы, это какие-то ромашки герберы даже как называется у них розовый ромаш кто был в Европе даже, маргаритки? Да, маргаритки, скорее всего. Они сейчас и в Москве появились, в магазонах. Прекрасные, мелкие. Да они всегда были. Да? А вот эти ручки, это какое время вообще? Это что? Чего это вообще? Это период Арного. Это начало 20 века. Характерные формы, линии ручки, и да. декор. Именно характерные цветочки как я говорю, они неповторимы. То есть они такие с различными поворотами, с различными... Вот блюдечко покажу, может получше. Ну я смотрю, это все равно Памдеколь. Конечно, конечно. А это то, как вы это вы сказали? Это Франция. Это Лимош. Угу. Сейчас покажу клеймо. Вот на Сахарнице даже два клейма есть. Вот мы видим... Вот это клеймо. И вот это вот это оба клейма Лемош. Возможно, одна мануфактура в тот с, момент с рельефом даже. Да, с прекрасным рельефом. Ой, вообще. Такая сахарница, как бисквитница. Да. Очень -то тонкий пустое. фарфор. И комплект сахарница, молочник. И чашечка одна с блюд. Да. Вот чашечка с блюдечком, и вторая сохранилась, второе блюдце, в которое можно положить конфетку маленькую, Пирожные. пироженку маленькую себе. Вот, они стоят 4,5 тысячи. А вот скажите, мокко, mm -hmm. а да. Чем оно отличается от кофейной. Я думала, что кофейная пара и это да, ну, тоже. Мока пара, она буквально на один-два глоточка. То есть вот тут вот даже, наверное, переход в это точно кофейная пара. Да -да -да. А вот мока да. у меня есть маленькие, совсем немецкие. Но я не знала, что это мока. Мокка прямо они совсем маленькие. Да, они совсем маленькие, вот на один платок. Ну, это лимошь, я думаю, вот это средний размер между кофейной средний. и мокко. Замечательно. Да. Да. Вот. вот. Вот так вот остались несколько вещей из сервиза прекрасного. Возможно, были еще когда-то чайные чашки. Да, но вот это вот все-таки арт это что-то. Это прекрасная, конечно, эпоха с потрясающей линией, и красотой, вот эти... декорой, Декор. линией, неповторимой совершенно. Да. А вот я смотрю, у вас рюмка тоже такая же, почти как сервис. Это не от него она? А, правильно, это не от него, это 19 век. Но это Бельгия. Тут вот не могу сказать, скорее всего, да. Потому что смотрите, скорее как Скорее всего, да. Аналогично сделано. Да. да. Но залито. Но это точно серебро. Ну, скорее всего, посеребрение. Вот именно на этой вазочке это посеребрение. Мы долго думали, вазочка это или бокал да, для шампанского. Но по краю, возможно, что это и ваза. И использовалась она как ваза именно. Вот это конец зелеканского mm -hmm. А вот зеленая это что у вас? Или чего? Зеленая это бисквитница. Но это уже наши, по-моему. Нет. Нет. А ручки, смотрите. Это Европа. Это тоже Арнуво, Эмали. Ну это уже ручная роспись. Это ручная роспись. Вот, открывается лучше с правой руки у меня получается открывать Крышечка очень плотно садится, да что бывает в бисквитнице, где крышка так очень легко накрывается, а тут именно можно что-то в них хранить. Она очень такая притертая, хорошая. А сколько так? Стоит она 13 тысяч. Потрясающе красивый цвет из цвета. Да, Свет такой. Конечно, вот за счет света нет, ну еще ручная роспись. Конечно. Тут, цвет тут, мне кажется, он Сначала цвет, выделяет. потом ручная роспись, Ставим. а потом смотришь, оказывается, что и металл необыкновенный. Да, металл это латунь, она старенькая. А вот эти ваши зеленые ящики, mm -hmm. это кто? Ящики приехали из Германии, их парочка. Они ближе к современным. Сейчас да. покажу их они. И, сколько? И э, вот две ящерицы стоят 2000 рублей. Угу. Это более уже современный материал. Это, как ни странно, это немцы. Была наклеечка. А вот что она это есть. за это, материал? Это, это уже полимерные, полимерные а, материалы. Наклеечка вот эта формана была на обеих ящерках. Вот вторая у меня просто уже отлетела. Это немцы Формана, известная их мануфактура. И потом их пытались еще повторить китайцы, но, конечно, в другом в качестве. Да, вот, кстати, так хорошо с ними с курсалем. Он сразу заиграл. Потому что ему, конечно, нужно уай. Да. А вот посмотрите. Мам. Прошу. Кролика очень А сколько стоит этот кролик? Кролика я отдам подписчикам Марии за 25 тысяч. Это немецкий кролик, это Гебель. Такая вот крольчиха, она поливает грибок, чтобы он рос. А грибок он тоже не... Ну, не такой простой гномик, да. Он не грибок, а гномик. Вот это клеймо, это Гёбель. Да, так что приходите к Оле. Приходите. Оле всегда здесь. Да, в следующем месяце вы тоже будете? постараюсь быть, конечно. Постараюсь быть. Ну, У Оли есть еще и прекрасная бижутерия. Мы не будем особо. Ну так просто проведу, с вам покажу. Ну. Да, есть антикварные вещи коллекционные и чешские, и немецкие. Вот эти вот бусы покажите, потому что это арт-деко. Да? да, это период период арт-деко. Видите, какая застежка. Так, как носили при Шанель. Да. Конечно, это бусы не Шанель, но это именно арт Да. Спасибо вам большое, Оленька. А вот еще это что у нас за тройка? Это ближе, наверное, к современному. Mm -hmm. Вот сегодня приходила э, мама с дочкой. Да. И они узнали в этом свой сервис, который у них был. Это черри. Э, это ближе, наверное, к современному. Должны, чай, чайно уже. А? Ну, это такой подвинтажный. Ну, изящный хорошего такого цвета. А вот и это я... вот чайная пара? Эти пары. Это мануфактура Нимфенбург. О -о -о. Это очень известная мануфактура. Единственное, что вот в нашей стране больше знает Мейсон, а это мануфактура, которая оценится наравне с Мейсоном, Нимфенбург. Это 20 век. Есть и отметки, видите, в тесте, и от руки написанные может быть номера. Это ручная роспись. Да. Их 8 пар. Везде будут разные цветы. Вот такой цветочек внутри чашки. Ну и замечательный, конечно, на ощупь сам платформа чудесный. Да. Нет, и форма чашки хорошая. Да, вот по форме чашки это где-то 50-60-е годы. Их есть 8 пар. Можно купить и одну пару, и комплект из 6 пар, и две пары. То есть, есть выбор такой. Спасибо. Спасибо вам. Приходите в гости. С наступающим рождеством. Спасибо. И всех поздравляю от души. Желаю. А вот еще вот тот бокал Это что бокал, Вот этот вот бокал? Да, да. Какой ага. Это бокал Италия. Я вам показывала в начале... Германию, а это вот италия это ручная роспись декор они конечно в своем стиле делают немножко и пользовались это целый кубок да. но он тоже очень красивый потрясающий и подписчикам я его готов отдать за три тысячи хотя стоит он и для других да я слышала. для других дороже. я скажу цены дороже да Спасибо. Ну что ж, не хочется уходить, но придется. Приходите, приходите в гости. Так, друзья, праздники продолжаются. И Блошиный рынок Музея Москвы ждет вас уже завтра. В эти дни будут проходить интереснейшие мероприятия. Музей Москвы находится на противоположной стороне от метро Парк Культуры. Зубовский бульвар, дом 2. С наступающим старым Новым годом! Обнимаю всех, люблю, целую, жду. До встречи!